всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io в сегодняшнем видео мы с вами купим биткоин с карты тинькова сделать это весьма просто выбираем тиньков биткоин, вставляем наш биткоин кошелек вставляем почту выбираем сумму за которую мы планируем купить биткоин это количество мы получим на наш кошелек нажимаем кнопку далее и вот мы в сделке для использования данного направления обмена требуется верификация карты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 Также по сделке открыт чат с номером сделки, где мы можем задать все интересующие нас вопросы. После оплаты нами сделки, биткоины в автоматическом режиме переводятся на наш биткоин кошелек, который мы указали ранее. Вот таким простым способом, с помощью карты Тинькофф, мы можем купить биткоин на сайте xhub.io. Надеюсь видео было вам полезно, ставьте палец вверх и подпишитесь на канал, дальше будет интересно.